Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, певица Настя Ясная и мой поэтический блог. Сегодня я хочу представить вашему вниманию сборник стихов и песен «Обнажена», который был написан на протяжении 15 лет, с 2005 по 2020 год. Это не просто стихи и песни, это целая философия, жизнь, творческий путь. И благодарю всех тех, кто помогал мне создавать эту вселенную, это Рима Казакова, Александр Шаганов, Владимир Вяхерь, Влад Маленко, Валерий Дударев и многие другие. Чем интересна эта книга еще? Тем, что здесь есть два стихотворения моего отца, которые были написаны еще до моего рождения. Приобрести эту книгу можно в интернете, непосредственно на сайте издательства, это ridero.ru, как в электронном, так и в бумажном виде, а также на многих других электронных площадках. Желаю вам приятного прочтения.